Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в Warface. Просто решил поприталоваться немножечко в Warface. Давно не играл. А, да, спасибо за подписочку на канал. Я этому рад. <coughs> Сегодня решил в Warface немножечко. Что, как. Навыки проверить. А если вам это зайдет, ролик, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Вам, конечно, понравится то, что я сделаю. Потому что я уже давно не играл в Warface, как бы для вас. Так, сюда. Приветствую вас, вега 5. Иногда прошлое нужно отпустить, чтобы так, за освободить бежим. место для будущего. Я оберон Уайт. Добро пожаловать в Blackfoot. Вы находитесь на захваченной борзе военной базе, под которой простирается oh сеть из моих лабораторий. Позаботьтесь о том, Пошел, чтобы все вместе. секреты этих лабораторий mm -hmm. так и остались мы. секретами. Вы убиваете своих бывших соратников. <звы> Пути назад больше нет. Ты что, кусаться решил? No! Пошел вон отсюда. Это моя детка. Это... Ой, как я давно не играл вообще. А тут по ботинкам даже попасть простым не могу по лаборатории на находятся на нижних уровнях единственный способ для вас туда вот попасть это, даже это подключиться к находящимся внутри сета. Так, это, это жопа сосредоточимся обломок не убило. В каждом из трех корпусов есть три кресла подключения к седам на нижних ямцах. Ищите ресурсы на территории базы, чтобы восстановить питание каждого из кресел. Подчеркну, что кресел всего три. Кто-то из вас должен остаться, чтобы защищать подключившихся напарников. Э, чел, вон. Ходишь? Ну, ладно. Не буду задерживаться. Побежали бы список. В этой быстренько лаборатории быстренько размещен реактор темной энергии. Тот, кто раскроет потенциал этой темной стороны мироздания, станет новым прометеем. Или уничтожит человечество. Уорден способен только на второе. Отключайте реактор. Какие боты сильные? Уничтожьте три темной энергии. А? а что, теперь пушка не перегревается, что ли? От слова совсем? Лазеры на реактор. Хорошо, что я не способен на эмоции. Иди отсюда. Это моя территория. Походило, пушку от перекривания убрали, да? Да, это читы уже. Уничтожайте ж, я Четыре раньше На атомы. Это успех, вега Вот так надо играть. <laughs> По ходу дела я давно просто не играл. Ну, вроде рекорд не побил в этой игре. Я раньше там побивал рекорды, когда играл первый раз. Вы эффективны как в защите, так и в нападении, вега 5 Уортон дурак, что просил у вас. Он предал вас первым. Вы всегда считали меня зло Следующий. Ну что есть зло? Зло и добро условно, и границы размыты. Я это прогресс, а он не бывает злым ну, или добрым. Тоже неплохо, Каждый из нас либо идет вперед, либо идет назад. Неподвижного Тут состояния много, что что Теперь У нас бесконечные патроны на, на, на аргусе. А, это да, дрон. Дрон, дрон, дрон, аргус. Так, на очки мы пройдем или на счет. Или на время. Ну, хотя я на время всегда прохожу, Они психуют. Чуваки тоже снайперы неплохие, видишь? Тиммейты хорошие попались. Пошли. Да. Спасибо, прикрываешь вообще чисто. По-можецке. Вега 5, прием. Это нода. Наконец-то я нашла вас. Я жива. Повторяю, я жива. Знаю, Я так, ну, никакого Жолодец, расстрела не зимейка. было. Видео большинка. Спасибо. Так. Иди в попу, ёжик. А я шкин код. Иди в жопу. Я за тебя вообще ни одного знака не просрал, понял, да? Понял, да? Так. Ну, вроде как ботинки такие Этот прям... Этот склад ну, Практическое применение наших экспериментов с темной энергией. Батареи, генераторы, вечные источники питания. К сожалению, мир еще не готов отказаться от ископаемого топлива. Склад должен быть уничтожен. яшкин кинкот даешь а я килы даю в основе энергосистемы окранного дрона лежит темная энергия сконцентрированная в ядре не лагай только, чувак не выгоняйте из игры, это обычно привычка у меня на 4 часа выгнали и бой вот все что ты делаешь? Ядро улезвимо для дестабилизации и энергетического оружия. Воу, воу, воу! Чел! Да, у меня завалил свой бомб. Думаю, что дать сюда. Не отстань. Система дрона сменила приоритет, исходящий от вас угроза. Ракета IB должен дома отверстий, которая из ядра будет такой мощности, что запечатает это место даже от археологов. Бравдит стабилизированно, поглощается все больше, тем. этим варварам хватает дерзости украсть мои технологии, но не хватает ума их использовать. Странно, что они из них тотем не сделали Ч за звук? Я понять не могу <свyt> Опа, опа <свyt> Э! А чувак, меня поднять, Офигел? Ладно, я сам тогда встану Всега Не выдавайте себя и продолжайте выполнять приказы Аберона. Нужно, чтобы он продолжал выходить с вами на связь. Только так я смогу вычислить его точное местоположение. Сегодня мы убедим Аберона Уайтса наконец-то стохнуть. И я бы хотела, чтобы тот факт, что Варпейс готовится бомбить регион, оказался недоразумением. Но даже если вы переживете бомбардировку, вас ликвидирует группа зачистки. Найдите и убейте Аберона, прежде чем убьют вас. Чел, ты че, надо мной? Давай-давай-давай, надели нам задницу Да чел, я тебя прикрыл бы, блин, запросто <ш ask you> Да ладно Вы такие агрессивные, да? Здорово, братан. Где же в терячке, да? Добро пожаловать на телепортационный полигон. Нам так и не удалось научиться телепортировать живые организмы. Все гибло в процессе переноса. Седы, удаленно управляемые живыми операторами, решают эту проблему. Уничтожение панели доступа заблокирует ворота и содержит подкрепление противника. Тихо, тихо, чё? Ну, блин, подвинься ты до меня. И куда ты? Телепортируйтесь, чтобы а, добраться красота. до противника. Энергия в кабелях укажет путь к активному телепорту. Валют. Да, совсем. Чел, Чел, Чел, тебе же? Я тебя прикрою. пока да он справится на весь давай яблок красава ну на себе Нихрена себе! Спасибо за службу, Мега Пять. Дальнейшая ваша судьба как меня не Как я давно не играл, мега. реально, Вы отучился. Дальнейшая Мега Блэк Глупо доверять предателям Сами фиг, а за ним. я нашла этого подонка Садитесь а, в кресло, ну, я подключу вас к сэдам Через минуту здесь будет дистанция штурмовая рота в Баркейз и пуленных бросить не будут. Успейте, и... будет. Успейте умолять, убейте Аберрона и Ой! <смех> <смех> вот это ж здорово, блин, было! Первое место гарантировано. Ох, блин, 6 смертей. А да, давненько я просто не играл, отвык. Ну что ж, на этом мы закончим. Всем пока. До встреч. Нельзя убить того, кто уже мертв. Настоящий Аберон Уайт погиб в Белой Акуле пять лет назад. С тех пор он — это мы. Мы? Это лабиринт.